26 октября в Казанском федеральном университете был организован второй всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов. Мероприятие прошло в рамках программы развития деятельности студенческих объединений и сетевого взаимодействия федеральных университетов. Он проводится в России регулярно. В этот раз право провести такой конкурс досталось нашему Казанскому университету. Мы э, чувствуем определенную ответственность перед теми финалистами, которые прошли в финал и которые, надеюсь, порадуют нас сегодня содержательной частью и, как говорится, научной и прикладной составляющей этой работы. На конкурсе были презентованы доклады участников по трем направлениям социально гуманитарное социально-гуманитарная, научное и инженерно техническое Это был уже третий этап конкурса. В предыдущих отбирались лучшие работы – задача была уже достаточно непростая, поскольку необходимо было э, действительно увидеть в тех э, пристальных документах рациональное зерно, распознать там какие-то новые направления исследования, какие-то инновационные подходы. Итоги конкурса и церемония награждения пройдут 27 октября в Музее истории Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз.